6. Какие люди в Голливуде? Mm, да, безопасно. да. Что, о чем общаетесь? Ну, то, скорее всего, ну, вы понимаете, о чем общаются oh. все. Все украинцы, да. да? в основном они матерятся. Uh. А, да, ломает, бывает и, что... и матерятся. Как я, к москвичам? Москвичам именно? Да. Вот я москвич. Москва. Ну, Москва. я москвич. Москва. Москва. Москва. Москва. Москва. Москва. Москва. вот Москва. Москва. Москва. Москва. Москва. Москва. Москва. Москва. Москва. Москва. вот Москва. Москва. Москва. Поддерживаем, вот, ну, вы поддерживаете свою власть, да? Ну, и смотрите. А если вы поддерживаете свою власть, значит, вы поддержите убийство мирных, мирного населения, ну, типа, на территории Украины, правильно? Ну, все логично. Я могу сказать, знаете, еще, я голосовал Давайте. за Путина, представляешь? А тебя сколько лет? Мне сорок. Сорок? Да. Мне сорок шесть. Так смотри, вот например, ну да, да, да, пол жизни ты прожила, я как бы без Путина, да, да, ну вот я вот такой вот счастливый человек. Конечно. А ну да. Ну, бывает. Вот, например, ты понимаешь, вот, например, люди, у вас много людей таких, знаешь, по которым там под 20-21 год, они где-то попали какой-то ЧВК Вагнер, там где-то попали в Украину, вот родились и сдохли, ну, типа, при одном и том же президенте. А... Мы... Защищать ну, на территории Украины, да? Она... Ну, Значит, не просто так Нет. мы там находимся. А, ну, и скорее это... всего, да. вот, смотри, вот, вопрос. Тебя как зовут, кстати? Слава. Слава. слава. Вот имя, вот такое, Слава. Ну, то есть, Слава, Слава, Слава. У нас Слава Украине и там и Слава, ну, вот, это... Славик. Так смотри, вот как ты думаешь, вот жители, вот, например, Германии там 9 там, ну типа 40 -го год, да, ну грубо говоря, вот жители, которые обычно, вот, например, простые граждане Германии, да, которые ходили там где-то на фабрике, кто-то заметал там ну я не знаю, ну, типа подбородни, кто-то торговал в магазине, а кто-то ходил покупал просто какие-то продукты в магазин, ну понял обыденные люди которые э, армии ну вообще но ну, были ну, никаким делом да. да. Mm, так как ты думаешь они в то время не поддерживали вот например э, вот, нацистскую ну типа риторику вот э, и вот просто гитлера и его компанию я не могу ответить за людей у каждого свое у вас свое мнение у нас свое mm -hmm. ну понятно да а вот на своих парней, вот, которые там воюют, э, ну, типа, нет. Ну а? что -что? Вот э, ваши пацаны, вот э, которые воюют э, там, ну, на территории Украины, а ты что? их поддерживаешь вот, лично? Конечно. Я желаю, чтобы им, они пришли домой, к родителям своих. Ага. Ну, э, с воронами, э, ну, там, я не знаю, да, там, унитазами унитаз, унитаз, унитаз, да. А, ну ладно, короче, вот э, вернулись, вот они, ну, домой, кое-кто, кто то на одной ну, наехал, кто и без руки там, там да, да. Ну. Ага. И, ну, там вернулись, все, поставили унитаз э, домой, и как ты думаешь, срут они, ну, да-да-да, да, срут, ну, сели срать. И... Вернулись к войне, так, смотри, вот я к чему веду. Вот. Да. Короче, вот такие вот вещи. А эти люди, вот что они делают на территории Украины, они просто, ну, типа, хотят украсть унитаз, там, изнасиловать кого-то, ну, там, что-то украсть. Где-то зайти в какую-то незащищенную деревню, там, отобрать у всех телефоны, знаешь, там, ворвать. Да, э -э они, ну, короче, они да. туда идут только воровать. воровать. Вы правильно С... говорите, они только воруют. Унитазов нету в России же. Бедно а по-другому, ну, они что-то делают другое там, например. В России да. унитазов нету, представляете? Вот из-за этого они к вам поедут все. Заебали, блядь. Вот, вот, так, вот. Может, а вот, например, китайцы могут вам поставлять унитазы и всякую прочую? Нет, нам вот китай. Обыватые чуваки, вот, например, если ты нам мы У вас там а, говорят, этот. Вот сейчас ты вот глумишься, да? Ну, правильно, ты глумишься. Вот, например, ну, всем-то, ну, над чем, вот, например, про что тролль, я тебе тролль, рассказываю? Тролль, ты глумишься. Тролли. А, троллишь. Да, да, да. да, да. Да, а смотри, вот на самом деле, ну, ну, на самом деле, вот, например, а чем занимаются, вот, что э, они вообще делают там? Где? Ну, в Украине, вот, ваши бояки. Экскурсий Экскурсия у них, они за, за границей нельзя же, вот, к вам приезжают. А... Вам паспорт Конечно, даже не это. нужен, к вам при... приезжайте. Ну, вообще, по красоте. Никакого контроля, блядь. Просто сел с его поезд и поехал куда-то. Конечно. Ага. У вас вопросы закончились, ответы тоже? Ну, да, да, да. Могу да. я задать. Ну, давай, задавай. Это ни к чему не, не этот. Ни к вам не относятся, ни к нашим. Просто это да. школьная кино. Давай. Свинью может ли ударить солнечный удар? Еще раз всю свинью, может ли ударить солнечный удар? Ну, если у свиньи, вот, например, говорят там 80% ну организм нет, нет, на, на, на говорит, можно все а Свинья, и есть свинья. А. Что говорят там, это не относится в данный момент. Угу. Так, Но а, ну, вот, такое же животное получается. Ну да, да, да, да, да, да. Но все равно у этого именно животного говорят, там 80% или 90 органы, ну, в одно в одно, ну, типа как человека. с человеком. С вашей стороны да? Или как? Нет, с вашей стороны. С любой стороны, придумал. И... и куда ты пошел? Слился.